Кто из вас? Кто из вас старше? Это краска хочет украшение Тиффани. Yeah. Иметь парня с кошельком, забитым цифрами. Yeah. Набить сумку кэш, так чтобы деньги сыпались. Yeah. Кто из вас чаще меняет О.С. Спика Футури, Лесбикас, Футас, Лесбикас, Цинкул, Лесбикас. Кто выше? Я хотела, твое Это все, чего я Кто лучше учится? кто боится тыуй номер назови ксичной где носит платье и плетет